Всем хай, с вами канал Хай Китай и сегодня топ товаров для автолюбителя с Алиэкспресс. В данном видео будут аксессуары для ухода за автомобилем. А перед началом видео хочу посоветовать группу нашего канала во Вконтакте. Те, кто уже подписан на нее, узнают о выходах видео заранее. Также там есть расписание выходов видео на месяц. Если кому-то интересно видео, где я объясняю про расписание, то оно будет в углу в подсказочках. И десятое место нашего рейтинга. Это маркер для закраски царапин. В наличии есть несколько цветов. Черный, два оттенка серого, синий, красный и белый. Стоимость его 110 рублей. Конечно, прям верить, верить я не советую, но купить для того, чтобы просто попробовать, почему бы и нет. И девятое место нашего рейтинга. Это вот такая вот небольшая тряпочка, одевающаяся на ручку, на, на, ру на ручку, да, конечно, на руку э из микрофибры, В стоимостью 70 рублей. И восьмое место нашего рейтинга. Это вот такая вот вроде бы простая, но очень удобная штука. Это щетка для прочистки э, кондиционера. На одной стороне как раз таки для прочистки кондиционера, а с другой стороны щеточка. И седьмое место нашего рейтинга. Это такая небольшая таблеточка э, синего цвета. Бросается в. Емкость для омывайки заливается водой. После этого работает в качестве омывайки. Одна штука используется на 4 литра воды. И шестое место нашего рейтинга. Наверное, каждый автолюбитель сталкивается с такой ситуацией. Едет, едет он себе спокойно, никого не трогает. И вдруг к нему в стекло пролетает маленький камешек. И на стекле появляется небольшой скол. Данное устройство должно помочь заделать этот самый скол. Конечно, сильно этому устройству я не доверяю, потому что цена, во-первых, не сильно дорогая. Ну и как-то, мне кажется, эффект не очень. Если кто-то из смотрящих видео пробовал такую штуку, напишите в комментариях, работает ли она. И пятое место нашего рейтинга. Это полотенце для протирания машины после мойки, чтобы не оставались разводы. И четвертое место нашего рейтинга. Это насадка на дрель для полировки колесных дисков машины. И третье место нашего рейтинга. Это тряпочка, которая тоже одевается на руку. Но в данной ситуации эта тряпочка не для кузова машины, а для салона, чтобы протирать его от пыли. Это еще одни насадки на дрель, только не для полировки дисков, а для полировки самого кузова. И наконец-то первое место нашего рейтинга. Это устройство для протирания стекла от пыли. Видео подходит к концу, кому понравилось видео ставьте лайки. А еще спуститесь чуть под видео и посмотрите. Если у вас серенькая кнопочка подписаться, тогда вы красавчики. А если она красненькая, возьмите и ударьте по ней со всей силы, чтобы она стала серенькой. Ну и все, с вами был канал Хай Китай, до скорых встреч, пока-пока.